Они рассказывают про амилогенин, есть еще что, да, у меня это белковый комплекс. Это тоже один из известных, из известных препаратов, белковый комплекс, который мы наносим на поверхности корня зуба от полированного. И он что, типа, должен утолщать там объем десны. К сожалению, такого тоже не происходит. Ну, то есть мы видим здесь, как да, мы говорили в начале, есть отдельные успехи или результаты, но нет подробно описанных дизайнов или вот... Экстраполяция этих результатов, распространение их, тиражирование на различные классы, виды рецессий, на различные протоколы, на дизайны разные операций, на комбинированные методики, на соотношение в одном дизайне трансплантата и пластического материала. Поэтому очень как бы, сжатые вот да, аргументы, которые приводятся в статье. И как вывод, пожалуйста, а теперь у нас есть вывод. По идее, из которого мы и должны взять какой-то тезис для себя, сославшись на эту статью. Главной задачей хирургического лечения является восстановление анатомического строения. Прекрасно. А если у пациента, например, в области клыков, анатомически не было костной ткани в этой зоне, это называется первичная дегисценция. когда отсутствует замыкающая костная пластинка по всей высоте, природно, по причине генетики, нет в области этих зубов кости, и возникают рецессии, потому что их нет. И зуб частично находится вне костного объема. Создание зоны прикрепленной десны и устранение рецессии. То есть главной задачей хирургического лечения является устранение рецессии десны. То есть, то, про что мы писали, собственно, и является причиной, как да, вернее, решением нашей проблемы. Требования к результатам довольно высоки, поэтому с каждым годом хирургия становится все более. Ставит перед собой все более сложные задачи. Ставит как раз не хирургия. Да, но, ну, как бы, в общем, тут все очевидно, мне кажется. А врачи-стоматологи, обладеватели РИНД-2, знаниями пластической парадонтальной хирургии, старающиеся понять новые методики закрытия рецессии. Ну, все, в общем. Теперь смотрим источники. Очевидно коммерческая какая-то статья, это применение одного материала, который имеет название здесь, и мембраны, и кардиоплант, ну очевидно тоже, в амбулаторной стоматологической Речь не идет про рецессии, мы видим же опыт сочетанного применения чего-то, в чем-то, но скорее всего там строчно упоминается, что и при рецессиях они тоже применялись. Ну и как бы все. Science Education, то есть статья вообще в интернете, она где-то была в сборнике. 15 -го года. Современная проблема науки и образования. Современная проблема науки и образования, то есть явно это не профессиональный да, источник. Да. Некоторые механизмы возникновения и прогрессирования воспалительных заболеваний пародонта Рецессия не является воспалительным заболеванием. И. Еще и у пациентов с желудочно-кишечным трактом. Да? Он, да? он был напечатан в журнале «Парадонтология». Замечательно. Но всего 4 страницы вместе с источником, ну это что-то такое, Пс, совсем ничего. Смотрим дальше. Рецессия десны, диагностика и методы лечения. Это какое-то пособие, которое обобщает в себе все-все-все еще и 2007 года. Ну, то есть оно не попадает в астрономический диапазон того, что мы хотим видеть. Этот источник мы для себя выделили, здесь есть... Ну, действительно, один мощный автор – это госпожа Февралева Александра Юрьевна, которая заслуживает внимания своим трудом и результатами. Поэтому вот ее можно почитать, потому что наверняка она что-то внесла туда. Применение какой-то терапии вот этой на частотах молекулярного спектра излучения, поглощения оксида азота в комплексной терапии против воспалительных заболеваний парадонта. Опять. То есть четыре источника уже в помойку точно, и оно один под сомнение. Оценка стоматологического статуса у студентов медицинского института. У них по весь статус оценивали, они рецессии десны. Помойку. Новые пути в пластико-продонтальной хирургии. 2001 год. 7 страниц. Ну, наверное, тогда в 2001 году это были новые пути, потому что только появилась методика Зукелиса, она стала популяризоваться, они закончили вот эти труды по изучению десятилетней и стали ее показывать. Поэтому, скорее всего, ну, честно, ничего нового вот в этом. Можно почитать для общего как бы, расширения кругозора, ну и все. Оценка эффективности применения резорбируемых мембраны. Коммерческая статья очевидно. Но резорбируем мембраны различной толщины в сочетании с пластическим материалом. Для лечения дефектов костной ткани, обратите внимание, никаких вообще слов про рецессии Десны здесь нет. Да. Вот есть интересный источник, который стоит взять. Корональное смещение парадонтального лоскута. Клиническая парадонтология. Но этот журнал, честно, фигни не печатает. Поэтому вот что заслуживает внимания? Ну это, как бы вот это, скорее всего, мы тоже где-то встретим. Это вот этот источник. Да. Хотя он там использован не очень. Десятый мы уже скачали, понятно. Толщина свободной десны и прикрепленных тканей. Аутограф для закрытия корня. Ну тоже журнал парадонтологии. Наверное, это статьи о клиническом применении тех или иных материалов или чаще трансплантатов, которые все-таки не будут говорить о причинах рецессии десны. Они будут говорить о способах устранения или успехе применения. Классификация Миллера 1998 -го года. Ну вы уж простите, как бы на нее ссылаться, но как-то тоже странно. Вести было пластика. Какого образом оно имеет отношение? Даже если тут мы применяли генгивальный крафт и все что угодно. Клиническое гистологическое изучение. Да, журнал 2013 -го года. Но при причем тут вести было пластика. Свиной коллагеновый матрикс против свободного трансплантата. Привести было пластики. Если вести было пластика сделана адекватно э, состоянию ткани окружающих и правильно подобранной методикой, даже без вот этого свиного коллагена она даст абсолютно адекватный результат. Вот мы нашли наконец-то источник. Генгивальные рецессии, эпидемиология и риск определения в университетском дентальном госпитале в Турции. То есть мы берем, да, мы берем статистику конкретного одного госпиталя в Турции и размазываем ее по всей статье. Возможно, нам этот источник будет полезен ну, для понимания, что в отдельных зонах где-то, но вот тут есть хотя бы эпидемиология. Я бы взял этот источник почитать, ну просто хотя бы по диагонали. Вот мы можем эти 5 статей сейчас определить и ими в дальнейшем заниматься. И у собак, внимание, это решение, решение про дентальных э, да, вот операции восстановление у собак а еще раз статья как у нас называется механизмы возникновения методов устранения рецессии дисней ну это, конечно не сказано у собак это или у людей ну и как ну и все вот такая грустная история на самом деле поэтому как бы вот я для себя решил заниматься вот каким-то таким направлением, потому что это позволит, во-первых, ну, мне больше знать и ориентироваться в изучаемой проблеме, и знать какие-то больше детали и э, ну, тенденции развития тех или иных технологий, методик там, и прочих подходов. И правильно уметь анализировать научный материал. Потому что без этого никаких научных работ просто невозможно. Поэтому на сегодня мы хотели бы закончить на том, что мы выберем для себя вот эти пять статей, где вот тут главная госпожа Февралева. Вот здесь посвящена статья корональному смещению продонтального лоскута. Здесь это линия улыбки в различных этнических группах. Ну ладно, посмотрим, и, может быть действительно там какая-то обзорная статья за большой период времени. Толщина свободного лоскута и прикрепленной десны и применение вот этого свободного трансплантата для закрытия корня зуба. И рецессии вот, эпидемиологии и риск определения вот, в этом турецком госпитале. На этом мы сегодня заканчиваем. Теперь вот начинается уже интересная часть. Мы переходим к этой то практике, будем обмениваться материалом.